с вами Хорошик Дэй, и сегодня у нас будет челлендж Богатая канцелярия против бедной. Мы на Суэфа решаем, кто будет покупать канцелярию по списку на 50 гривен. Да. А кто будет покупать по списку на 500 гривен. Да. Поедем сейчас в магазин Акварель. и Итак, да. поехали. Поехали. Луна, ты с нами? Это вот мы возле акварели, сейчас от папы список, точно что надо купить. О, как раз и получила. О, вот он. Вот это все надо нам купить. Итак, поехали. Ну что, разыграем, да. э -э кто получит 50 гривен, кто получит 500 гривен. На Суэфа. Готово? Да. Суефа. Ножницы ломаются об камень, да? Да. Итак, ну ты получаешь тогда 500 гривен. получаю такие 50 гривен несчастные, лишь бы на ручку хватило. Начнем? Да. Пошли. Что по списку? Доставай. Первая по списку – тетрадь. <связь> И, так, давайте возьмем, например, обзори, тут скольги есть прикольное. Ну, я возьму, э, давайте, да, давайте вот такого кочка. По списку альбом для рисования. Они как раз и вот тут. Давайте, например, э, даже не знаю, какой вы. Ну, давайте, О, посмотри, какие маленькие. Ну, выбирай. У тебя бюджет 500 гривен. Это неплохой бюджет. Я думаю, да. ты можешь что-то и подороже выбрать. Я возьму вот такой вот. А, с котиком. Да. Батбоским, да? Да. да? Дальше Итак, что по списку. Следующее у, у меня под, под списку это ручка. Да, давай бери хорошую ручку, которая тянет. Да. О, сколько у нас ручек, да? Да. Какой же бы выбрать? Хм. Какая тебе тебя улыбается? Все. Ну все я не смогу купить, так что выбираю одну. Ну, в принципе, я-то, наверное, надолго буду с ручками. О, посмотрите, какой лисенок. Давай возьмем мифу. Берем лисенка. Следующий по списку, это просто карандаш. Так, давайте его выберем. Какой же выберем? Ну, давайте, например, выберем вот такой. С единорожками. Ложим. Следующая... Линейка. Э, идемте к линейкам. Линейки отделе, на... вот это. И давайте выберем... Какой же вы? Давай вот такую. Мне кажется. Алин, ну у тебя есть еще приличных денег. Может, что подороже выберешь? Нет, я так хочу. А, вот смотри, какие прикольные. Нет, посмотри, потому что тут блесточки. А, ну туда ложи. Так, ложим. Дальше. Следующее это ластик. Ластик. Это да. затирочка. Да. Так. Затирочек, да? да? Э, какой же выбрал? Ой, а мне вот это нравится. А Я такую хочу. Реально прикольно. Да. Или вот смотри, вообще как кироженка какой-то. О, О вот. я такую хочу. Куснишечка, да? Я такую вот розовенькую хочу. Я даже еще хотела. <laughs> вот такой. Что вот. дальше? Э, дальше сейчас посмотрю, что. Дальше точилка Точилка, бери точилку О, все тут сразу и, и, и ластики точилка ну, Может, Мож... ее возьмешь за место? Давай Так, положим ластик, где он был И выбираем розовенькую такую этилочку Давай, ложи О, давай к линейке желтую Ну, какой что у мне розовая больше Нет, желтенькую Ну, давай, дальше Следующее, это клей а, вот-вот-вот вот клей. Нет, это корректор. А, давай дальше. Э, клей. Э, вот тут. Давайте возьмем вот такой. С, наверное, куалой. Ладно, уложим. Следующая это цветная бумага. Обязательно, цветная бумага. Ищем цветную бумагу. А где он? Давай, ищем еще. А вот цветная бумага ты будешь я или вот такую, Или вот такой Бери, какую нравится. И я и думаю, денег должно хватить. Да. И, и последняя тетрадь. Тетрадь 24 листа. Да, 24 листа. Бери, которую тебе нравится. Не знаю. Ну, какая тебе нравится? Какого цвета ты хочешь? Идешь, ну, не знаю вообще. Тут 24. Может быть с этими собачками? Или вот этим веселым собачком, смотри, у нас уже... 24 листа. Да. Ищи 24 листа. Вот. 24 листа. Вот это, да? Да. Все, положи. Ты очередь. Начнем с тетрадки 12 листов. Надо вложиться в бюджет, и потому надо врать подешевле. Так, это 18. Итак, привет, пап. Привет, 12 листочков. Тетрадочку хочу по подешевле. 5. Они все -по. по 5. О, 12 листок. Всю динозавры. Мне нравится. Все, ложу. Привет. Так, дальше у нас альбом для рисования. Вот. Так. Надо подешевле, подешевле. О, прикольно Точка Классная, да? да? Он за 32. Я понял. Есть ли еще больше? Пошевле... О, точно. Я беру <свес> вот этот. О, Милаш, какой, какой классный. Все, дальше у нас ручка. ручка. Так, я беру ручку. Идем. Самый тихий. Сэкономленный или недорогой? Смотри, за 4. Ага. М -м, да. Простой карандаш. Простой карандаш. Вот, 5 гривен. Я вижу даже есть за 3 гривен. Все, отлично. Так. Линейка. Так, идем за линейкой. Какую же он выберет? Посмотрим. Линейка. Так. Я беру, знаешь, какую? Такую. Беру... Смотри, какая с лапками красивая. Ага, прикольно, прикольно. 12 гривен. Во, отлично. Да. <свят> <свят> Итак, затирочка. И так, затирачка и точилка. Так, затирачку берем. Одну из самых дешевых. Да, 5 гривен. Ну, дешевле уже некуда. Так и точилка, точилку выбираем, где у нас точилка, где точилка, вот, так, вот точилка, я беру самую дешевую, вот такую зеленую точилочку. Цветную бумагу положили, надеюсь недорогая, и тетрад 24 листа. Оу, oh, Трэвел, прикольно, 18 столб. не подходит. 12 листов 24 листа так. 60 листов конечно не подойдет. и вот два таких няшечка смотрите какие очаровательные а, похожи да, на магия да, да. и недорогой 24 листа Все, взяли список готов идем на кассу проверяем сколько получилось во сколько обойдется Моя покупка и во сколько обойдется Арины на канцелярия. Пошли. Пошли. Здесь я вложусь в 500 гривен. я рассчитываю, хоть в полтинник вложится. Ну ладно. Да, добрый день. Вложите. дать, давай, да, да, ну давай корзинку, Арина. Нет, тут Аринка, давай корзинку. Тут уже пусто. Попробуй мне больше! Последняя! 297 гривен! Арина, ты вложила. И тебе бонус! Ты получаешь сдачи, сдачу на руки Наликом! Теперь проверяем Я... мою корзинку? Да! Давай. Я скупилась э, на 297 гривен. У меня осталось 200 гривен. Моя очередь. Даю корзинку. Надеюсь, 50 гривен обойдется. Зажмем кулачки. Нет, нам прозрачно не надо будет. Мы все в карманы. Сэкономим как на этом. А то вдруг на пакетик потрачусь, как раз-то выйду за бюджет 50 гривен. Смотрим на экран. 16 20 гривен да. Так уже 30 гривен, о я чувствую не вложимся. Масочка вышли за пределы я проиграл. О, 97 гривен. Я ровно в два раза вышел за бюджет. Папа, не настраивайся. Получится в следующий раз. С вами был Herosic Day. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!